Ну что? Мы готовы? Да, готовы. мы идем. Готовы? Мы идем гулять. Там у нас второй день снег идет. И мы поедем кататься на санках. Мы да. уже все с собой взяли. Все, идем? Да. Идем. Идем. идем. идем. О, что это? это? Бумажка. Бумажка? Да. Что за бумажка? А ну смотри. А Кровище. Кровище. Да. Там что-то написано. И, и. Узывай. Ищи. Ищи. Мо. Три. Три. Вок. Рук. Д. О. Ви. И. Ты. Ты. Тюр. Сюп. Сюрпризы. Сюрпризы. Вдруг, там нас ждет сюрприз. Ждет сюрприз. Пошли, может, там сегодня Старый Новый год будет ночью. Может, там Дед Мороз нам что-то приготовил. И кот собрался с нами идти, да, Барни? <мыви> и Барни решил с нами пойти. Ну все, пошлите искать сокровища и приключения. Держи, это же подсказка. Будем ходить смотреть, что там у нас. Пошли. Покажи, сколько снега у нас. Посмотрите, какой слой снега. Вот моя нога. И вот я почти все по, по уровню кроссовок. Кроссовки высокие. Вот Бадаша стоит. Утонула нога. Да, Камила на ногах. Обалдеть, просто сколько снега. Мы надеемся, что это надолго. Все в восторге. Столько детей тут на горках катаются, на санках. Сейчас мы пойдем тоже покатаемся. Багдашик. Нам же нужно подсказки еще искать. Что нам было сказано в подсказке? Иди, смотри, ищи, да? Нужно поискать еще подсказки. Где? Сейчас будем ходить и искать. Где нам еще Дед Мороз подсказки оставил? Что он там за сюрпризы нам приготовил? Да? Да. Сюрприз! Ой, будь здорова. И солнца нет, и Багдаша тихает. Да, сейчас будем искать. Все, пойдем искать дальше подсказки. Да, подсказку пойдем искать? Да. Где мы будем? Богдаша увидел подсказку. А ну ищи. Смотри, что там. Ой, вон детей сколько там. пытается много. На горке. Иди. иди, иди к нам, иди. А Камила, идем почти по колено. Сейчас сниму Давай, я сниму нитку. Это Это не знаю. А тут, по-моему, столб лежит под снегом. Да, под снегом ступ. Давай. А, ну попробуй, что у меня не получается одной рукой. Сейчас двумя пальцами. Я пока Камилу заберу. Иди вот сюда. Смотри, здесь уже ходили. Можно ходить. У меня полные кразуки уже снега. Давай. Иди сюда в эту сторону. Ой, фу! Скорая снега, классно. Так, ты все открыл, Это да? Ага. Что там написано? И в... и... Et... И... Тель. Тель, но и ты на, на... И... И... Ой. Те... То... Смотри внимательно, и ты найдешь. Давай дальше ходить искать. Где у нас еще будут подсказки? Ложи себе в карман. Пойдёмте туда. Пошли, походим по территории. Пойдёмте. Туда, сюда. Надо ходить. Смотри, мы только вышли. Там, смотри, сколько всего. Надо походить, посмотреть. Да? А да, и там дети катаются на горках. Там ужас, Блин, что там... там. И с собакой и детей сколько да нам и на и на колесах катаются и на ватрушках катаются на чем только не катаются ну и красота вообще о возле школы нашей елочка украшена дочка пойдем по дорожке зайка Ты сейчас по колено все пойдем походим посмотрим пойдем посмотрим иди куда смотри Ого! Да, тут под крышей. Какая-то типа беседки, что ли? У нас это все у нас территория школы. Тут постоянно все гуляют. Ай, да. У меня уже руки замерзли, холодно. Ой, классно как. Да. Да, тут пол есть. Там сколько детей. Ну давай, ищи скорей. Куда пойдем? Найдем подсказку и покатаемся. А ну елочка? давай, найдем подсказку. Да? да? Ух! Сколько всех! Здорово! Очень много дети. Да, а где твои перчатки? В кармане? Смотри, не потеряй их. Ну давай! Вот. Ух ты! Здорово! В общем, можно все что угодно, продавите рок холодный, такой руки стынут. А так и кататься, и кувыркаться. Можно делать все, что хотите. Такое счастье для детей, по-моему, снег. Ну, куда идем? Когда Новый год будет? Ну. Ну. Вообще. Снега. Да, у нас на Новый год вообще жара была, плюс 10. Ходили, блин. По уши в грязи лазили где здесь будет а это нет это кормушка такая пластиковую кормушку повесили из бутылки сделали вот еще одна да вот из какого-то пакета или молоко или йогурт был что-то такое или ряженка Да, ой, ветерок прям прохладный но мы сейчас найдем и пойдем кататься что, что ты что ты что ты? О, Камила подсказку нашла. Вот она. Я, давай, я. ты, конечно. Давай, вторую ты. Срывай. Оба. Опля. Давай я. Давай, Богдаша прочитает. Давай. Молодец. Давай, давай, давай. Ну? Ну, ну, ну, ну, ну, ну, что там написано? Иди... Прямо. Иди прямо. Ух ты! Так что ж ты крутишься? Ты куда стоял лицом? Правильно. Значит, нам идти надо вон туда. Сейчас пойдем смотреть. Что там у нас, да? Берем санки и пойдем. Ну что, побежали искать? Прямо. Написано прямо иди, да? Ух ты! Давай мне санки, давай. Ищите. Где может быть прямо? Где? Вау, Богдан что-то нашел. Мы соберем и дом. Бургер? Вау, это желейный бургер. Но мы сейчас соберем. Ищи, дочь, ищи. Да, ну давай, собираем все. И Камила нашла, давай, О, скорее, давай в санки складывать, и потом дома будем открывать, смотреть, сейчас холодно на улице. Где мини-бургер? И Камила мини-бургер нашла, да? Давай, я еще. Там ты нашла, классно как. Ой, как бы пройти, вот это дерево выбрали Узденька. Ты еще нашла? О, что давай, это? это нашла. Давай, скорее, что это? это что? что это? Что это? Биг Дагги! Хот-дог желейный! Здорово! В снегу тоже есть! Что-то! Вместе, да! Вот это у нас дерево подарков! Вот это у нас здорово! еще! А ну, Богдаша, доставай! Где у нас еще? Картошка. картошка, вторая картошка у нас, да? Ну. Еще. Где? Тут, это листок. <laughs> это листок. Листок, да. А ну давай, ищи скорее еще. Есть или нету? А ну, нету? Проверяйте дерево. Все закончилось уже все. Да! Да мы так быстро нашли. Все сюрпризы Деда Мороза. Ну, много получилось. Ищите где? Где вы не искали, еще ищите. Ой, я смотрю, где там у нас Дедушка Мороз приготовил, да? А вечером мы будем провожать Старый Новый Год. Будем Дедушку Мороза провожать уже. А ну давай пойдем посмотрим, сколько там у нас всего. Ой, какой снег глубокий. Что у нас здесь в санках? Сколько всего у нас тут подарков получилось? Ого-го-го-го-го-го! Вот это да, да, дочь? Да. Вот еще. Вот это здорово. Что у нас здесь? Желейный бургер большой, да? Да. Два штуки. Маленький желейный бургер тоже два. Что у нас? О, картошка. два? Да, у нас нет один леденец. Почему-то у нас Дед Мороз Что положил. Нетого. Да, и два у нас таких... Что это? Да, если мы едем. Да, снимай. это мы дома будем кушать, на улице холодно. Вот смотри, сколько у нас сюрпризов. Дед Мороз нам оставил сладкие. А -а -а. да. Да. <wary> да. Всем привет. Мы только их собрали на улице, да? Теперь... Снимали. Да, снимали их. Да. Все, мы добрались до дома и сейчас мы будем их. Да, было много, и будем открывать их сейчас, смотрим. Да, так бу будем открывать. Ну давай посмотрим. Ну что, что первое будем смотреть? Попробовать. Елый бургер, молодец Бургер. Бургер, маленький бургер. Мини-бургер. Давай. Сможешь открыть, дочь? Сможешь? Ну давай, Багдаша. Молодцы. Бумажки я покажу. Что это за правда бургер? Смотрите. паум паум, паум Желейный бургер. Да, ну давай, пробуй. И тут 29. Кто 29? Да, это нумерация пластика, багаж. Это не номер. А ну пробуй. Попробовала? Дай попробуй. Желешка резиновая, резиновая? А Камила решила сразу. Тут котлеты И булочка, Да, Ну и как? Пухно. Да? Да, прям желешка такая, прям резиновая. Давай что-нибудь другое я посмотрю. Да? А ну давай следующее. Что это? Да, мы, кстати, там еще зубы нашли. Вот такие вот желейные зубы. Бау, вот Где такие. я искал? Куда? Ням-ням-ням-ням-ням. Ня. А, да. Где я искал? Сейчас открою. Блин, у меня шутно все болели. Да, это желешки это... такие прям серьезные. Вот такие вот желейные зубы. Лучше по одному... Так, что там у нас дальше? Давай я, картошку давай попробуем. Ты... Давай картошку попробуем. Давайте, я положу. Угу, давай. Я ну, пусть живет, открывай что-то другое. Картошка? Давай картошку. Попробуем я, картошку. Давай. Открыть? Давай. Тут все по две штучки. Ням! Зубням! Зубням? Да, да, Дед Мороз положил. В общем, вот такая вот у нас тут картошка. Сейчас поближе покажем. Ням, да, картошка. Ну, картошка, прям картошка такая. Сейчас попробуем, какая она. Сладкая, нет? Жалко, леденец такая. она кислая. Кислая идет. В общем, да, желешка такая. Да, я желаю. На, пробуем, бери. Ой, ну, Камилу все тянется. Одну. Ну как? Они потом да, середина, сладкие. Да, середина сладкая как раз. М -м -м, ну что, надо. пойдем? Угу. Сверху такая кислинка, а внутри сладкая. Большой бургер, наверное, такой же будет, да? Или может там еще какая-то прослойка будет? Там зеленый. Давай посмотрим. Там зеленый, а мы это зеленый. Да. Да. Открывай. Не могу. Не может? Давай. Ух, крепкий. У нас такая Да. Вот этот большой. М получается. Это сейчас да, там получается идет как лист салата, наверное. Это салат. Mm. Да? да. Салат вот шир. И что-то красное. Печенькое. Может, котлета так сделана. А это это Да? Да. Ой. Я попробовала откусить, если честно, прям все целиком да откусить не невозможно. Не оба. Зубы можно оставить. Да. Ну тяжело, да? Обалдеть. Да не, дула Дай, Да, Камилья Пока мы еще тут нет. Ну ка. Одинаковые, в общем, железно. Бургер. Дай, дай, дай, дай. Бум. Да, прямо в нос. Давай мне бумажки. Да, в Камила? Да. Ну, вкус мы знаем. Что у нас там? Леденец, да? Леденец в виде грейпфрута такой. Вкуснячий будете кушать. Что там еще у нас? Давай попробуем хот-дог. Мы еще не открыли. Да, цветочек. Два, давай один. Второй сейчас открывать mm. уже. Девять, Даня. Девять, Даня. Да? На. Так, открыли. Ходдог мы. Я тоже. тоже там сколько? Четыре слоя, получается, идет это непонятно мы чего. <с> непонятно чего вообще. Да я два боюсь. Не знаю. Можно да я, я, я, я попробую? Можно я попробую? Садись, тебя не видно. Я знаю, что. Mm. Это кетчук. Ужас. Yes. В общем, все расходится так вот, по слоям. Ну, так, ну как бы mm, желешка вкусно. Давай, попробуй. Я попробовала откусить все слои тоже сразу. Ужас просто. В общем, надо по слоям отдельно пробовать это все и откусывать. Так тяжело. Mm, yeah, м -м. Я Откусила <св> у полную. <с> <с> <с> <с> да. В общем, жвачка на целый день у нас. Теперь такая. Ну что, вам сюрпризы понравились? Да! Деда Маруха. Ставь лайк. Подпишись на мой канал Богдан Ваш и жмите колокольчик. Пока-пока. Всем пока. Всем пока.